привет всем и сегодня у нас спецмиссия миссия такой будет экспром выпуск очень короткий а ездить на ком мы будем как вы думаете ребята на ком на ком мы будем ездить и тадам практически практически тадам вот будем ездить на костыле и спасем вот этого нашего товарища кто помнит как его зовут пишите в комментариях я специально не буду говорить чтоб кто не знал вы ребята ему подсказали в общем но пока погнали, давай вперед, котыль, что-то на что он способен хотя бы вообще, ну, судя по всему, не на много он способен вообще практически ни на что, машина не прокачанная, интересно, как она будет себя вести прокачанный. кто уже катался на прокачанном, скажите свое мнение, у меня пока он не прокачан денежок нужно подсобирать так, восстановились и будем ехать немножко дальше, попробуем ой, что-то в жизни как-то так быстро заканчивается, наверное, надо было сначала жизни восстанавливать мы уже и бомберов взяли что-то этот, прицепился, полицейский что ты к нам, господи так, нитро-нитро будем стараться лететь как можно полетали, в общем, полетали практически разбились наш костыль что-то вообще какой-то не костыль Ой, ой, ой, ой, -ой, -ой пила, переехали. Жизни вообще нету. Давай, ребят, как вы думаете, получится. Да, нас разбил вот этот непонятный чудо. <с> В общем, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.